Итак, здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас с вами будет очередной туториал. И посвящен он именно тому, как сделать фото из видео. Как вырезать фотографию или кадр, просто картинку из видео. Дело в том, что я очень давно искал подобную функцию, но никак не мог ее найти а, оказалось, дело в том, что эта функция настолько простая, легкая и маленькая, что видео по конкретно этой функции, а, оно заняло бы максимум 5 секунд. Но выкладывать видео продолжительностью 5 секунд на YouTube это не камильфо. А, и к тому же мне нужны просмотры. Давайте... Разглагольствовать не буду, сразу перейду к делу. И вот волшебным образом вы оказались у меня на экране. Я хочу вырезать такой фрагмент, где из ствола Сэмюэла Джексона раздается пламя. Для более точного перехода по кадрам я использую вот эти кнопочки. Вот один кадр со вспышкой, именно он мне и нужен, предположим. Что я делаю? Я беру мышку правой кнопкой, нажимаю на этот бегунок, и у нас появляется функция сделать стоп-кадр. Или мы можем воспользоваться функцией горячих клавиш Ctrl-I. Нажимаем, у нас появляется стоп-кадр, мы можем увеличить. И потом нажимаем "Показать в папке". Вуаля, все. Два действия, и вот она вся функция. Я думаю, что именно поэтому видеороликов по ней нет, но зачастую это одна из самых полезных функций в видеоредакторе. Стоит отметить, что качество фотографии вырезанного из видео, будет зависеть э, от самого видео, а не от настроек, как предположим здесь. Можно поставить 720, можно поставить 1080, можно поставить 260. Качество будет э, отображаться именно качество самого видео, а не настроек. Вот так легко и просто вырезается фотография из видео. Если вам был полезен данный э, видео урок, э, ставьте лайки и подписывайтесь вот здесь. Да, да, вот здесь. А вот здесь вы можете посмотреть предыдущее видео, где я делаю кормушку. Вот здесь будет следующее видео, но оно пока недоступно. Подписывайтесь, если еще не подписаны, и при этом вам интересно. До встречи!